Железнодорожники придумали, как защитить путепровод на Свободном от большегрузов. За последние две с половиной недели водители несколько раз наносили повреждения в Виадуку, сбивали габаритную планку. Красноярскую железную дорогу ситуация напугала. Этот путепровод пропускает весь поток пассажирских поездов, которые следуют по Красноярскому участку трансиба. Сегодня железнодорожники озвучили предложение, которые они отправят в районную администрацию. Подробности у Станислава Макарова. Более тысяч автомобилей в час проносится под путепроводом на свободном. Малейшее ДТП под мостом и весь проспект парализован. И за последние пару недель из-за большегрузов, которые несколько раз сносили габаритную балку, ГИБДД останавливало движение, пока железнодорожники занимались ремонтом. Красноярцы высказывали разные версии того, почему количество аварий с грузовиками увеличилось. У Федерации автовладельцев своя теория. Вроде как под мостом неправильно уложен асфальт, и после реконструкции высота там уменьшилась. Если уже говорить о том, как должно было делаться... То есть, в первую очередь, не поднимать в этом уровне асфальт, в этом месте асфальт, а именно дальше счищать его для того, чтобы уровень асфальтового покрытия соответствовал. эта версия не подтвердилась наша съемочная группа сегодня провела эксперимент мы замерили лазерным дальномером высоту она оказалась четыре с половиной метра а габаритные ограничения по виадуком три с половиной метра сами водители считают что все из-за схемы проезда после реконструкции она поменялась раньше если грузовик не проходил по виадуком, можно было сдать назад и развернуться пусть нарушая правила дорожного движения но хоть мост оставался целым сейчас там делениатор и водителям приходится ехать под мост на самом деле на этом участке проспекта свободный грузовикам ездить вообще нельзя о чем говорит запрещающий знак за моей спиной на перекрестке с улий владкиххавели точно такие же знаки висят на улице красномосковская и мэрчика в гибдд постоянно призывает водителей объезжать этот участок дороги есть улица калинина большая широкая с виадуками, от которыми легко может проехать большой груз сейчас полицейские изучают проспект и прилегающие улицы и хотят обратиться в департамент городского хозяйства со своим решением проблем сотрудники могу автоинспекции выписано предписписали на установку дополнительных знаков, которые должны быть установлены до 1 ноября текущего года. Красноярские железнодорожники – сторонники более жестких мер. На данный момент дирекция инфраструктуры готовится обращение в адрес администрации железнодорожного района об установке габаритных ворот на расстоянии 100 метров от железнодорожного путепровода, что позволит нам своевременно избегать столкновения крупногабаритных Автотранспортных средств с железнодорожным перепроводом. Примерно так габаритные ворота для фур выглядят на трассах. В городе конструкция может быть более легкой, но принцип тот же. Больший груз под ней просто не проедет. В свои предложения Крас-ЖД готовится направить в районную администрацию. Меры нужно принимать срочно. Каждое ЧП под Виадуком наносит ему вред, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Станислав Макаров, Павел Ваницкий, седьмой канал.